Собрали, настроили 600-й в Тюмени. В максимальной топовой комплектации термопринтер и аппликатор. столько Вс. Вот столько упаковывается. упаковки а Один свалится, Теперь это сынки палочки и версии. А эти, чем еще булочки? Булочки сейчас я должен Все один. Нажимаю. кетсы сырные палочки булочки вот такие штучки все на 350 пленке чуть-чуть разные настройки по минимуму минимальная перенастройка и вот уже наша упаковка на витрине, наше упакованное.